Добрый вечер всем! Спасибо огромное за возможность доклада и за то, что расширяете нашу грани возможного. Это действительно очень ценно и очень здорово. Моя тема посвящена графологии как методу психодиагностики. Наш сегодняшний план, мы в целом поговорим о том, что такое графология. У меня 15 минут, я правильно понимаю? Или я могу чуть-чуть побольше рассказать? Много материала. хорошо затронем также миф о графологии зоны мозга, которые отвечает за процесс письма поговорим о законах графологии методы, правила подачи почерка это тоже очень важно о научных исследованиях как раз когда готовила эту презентацию мои коллеги вывесили новые материалы и я очень горда, что это сделали наши русские ученые, наши физики что конкретно можно вообще определять по почерку? Немножко затронем историю графологии, поговорим о графологии в мире и о достоверностях, конечно же, методики, об исследованиях, смежных областях. И я постараюсь очень уложиться в наше время. Итак, графология в целом – это наука, изучающая связь между почерком человека и его характером, личностными особенностями. В прошлый раз мы говорили о том, что используются рисуночные тесты проективной методики. И я считаю, что ну, совсем некорректно игнорировать именно графологическую методику оценки личности как метод психодиагностики наряду с другими методиками. Более того, эта методика также может употребляться и самостоятельно, и После прошлого семинара, если честно, у меня возник диссонанс Почему признается эффективность именно проективных методик Она учитывается, с ней считается а графология до сих пор продолжает игнорировать в нашей стране, по крайней мере И там, и там мы имеем дело с графомоторным выражением на листе бумаги при помощи мелкой моторики Здесь на слайде я собрала также тестами, которыми пользуюсь и в своей работе это «Звезды и волны» у Урсула Авеладе Монтанер занималась этой методикой. Проведено огромное количество исследований, тест Вартага очень информативный и, конечно же, почерк по правилам подачи. Сегодня мы тоже о них поговорим. В совокупности, если почерк смотреть вместе с тестами, то мы получаем намного больше информации, то есть мы можем немножко расширить наш кругозор, то есть они тоже информативны. Это то, чем я пользуюсь. Карпология с 2009 года. И, честно, если бы не занималась на профессиональном уровне, то та информация, которая, к сожалению, попадается мне в интернете, я, наверное, сама бы тоже думала, что это все-то наука, потому что вот эти попытки упростить материал, и, допустим, люди, которые пишут книгу, пишут мне в сообщения и просят подсказать им литературу по анализу конкретных букв, конкретных цифр, ты, зада ты спрашиваешь, зачем, он говорит, я пишу книгу. Я задаю несколько простых вопросов и понимаю, что человек вообще в принципе сам по себе не умеет обращаться с почерком, не знает графологические принципы, и от этого очень жалко, потому что если эта книга выйдет в свет, то найдутся люди, которые захотят по ней обучаться, к сожалению. Следующая. Важно, это мифы, конечно же, о графологии. Вы все точно угадали. Можно такое услышать после консультации. Графолог не угадывает. Первое, графолог анализирует. Это огромная совокупность признаков, это огромная совокупность тех синдромов, которые мы составляем для того, чтобы сделать тот или иной вывод, либо подтвердить, что эта характеристика, например, отсутствует, если у нас не дополнена признаками. Сейчас графолог обо мне все расскажет не расскажет все это точно так же как прийти например на прием к врачу и сказать ну давайте вы теперь про меня все будете рассказывать обо всех моих заболеваниях не составляя ни анамнез несмотря ни картину, ни анализы и так далее следующее пол возраст и профессия журналисты очень любят эти вопросы сейчас графолог угадает пол возраста и профессию писавшего на самом деле ничего к этому мы мы не имеем отношения к этим вещам, потому что пол, возраст и профессию по почерку определить нельзя. Пол можно определить женский либо мужской склад личности. Женщина может обладать мужским складом, например, тогда в ее почерке будет очень много доминирующих мужских признаков. И наоборот, касаемо возраста, тот, который в паспорте мы также определять не можем, мы можем говорить о психологическом возрасте, то есть о психологической зрелости. И то же самое касается профессии. Мы можем... Посмотрите области, которые подходят человеку наиболее по его психологическому портрету личности, по особенностям его нервной системы и так далее. Но где конкретно он учится какой институт он тем более закончил, мы определить не можем. Рост, вес, цвет волос и так далее тоже с помощью почерка, с помощью графологии не определяется. Были такие попытки, но они не подтвердились исследованиями. Так же, как будущее, семейное положение, наличие детей и так далее. То есть видны паттерны поведения, которые могут оказывать влияние на человека, безусловно. Но в целом какое-то конкретное, точное будущее, что будет вот так, вот так и вот так, конечно же, нет. И то же самое касается информации о семейном положении, наличии детей и так далее. Этого тоже в почерке мы не увидим. Еще есть распространенный миф, что только подпись, подпись достаточно информативная, и вот она-то тоже, тоже точно так же расскажет все. Подпись это лишь как визитная карточка, например. То есть та информация, которая находится в почерке, это то, когда мы говорим о, о личности, подпись это тот портрет, который человек транслирует в окружающий мир. То есть они могут очень сильно отличаться, и в таком случае мы можем с вами иметь совершенно два разных портрета личности. И э, даже если они не отличаются, то все равно недостаточно информации. Подпись ⁇ это все-таки отдельный элемент почерка, то есть она не обладает всеми нужными характеристиками для полного объема информации. Следующее, для анализа годится любой материал, часто, когда узнаю чем я занимаюсь, пытаются сказать какие-то тетрадочки, черновички или вот WhatsApp что-нибудь прислать, это все не годится, тем более фотографии, то есть нужно почерк должен быть по правилам подачи, это очень важно, плюс заполняется глубокая анкета, где идет речь также, человек указывает личные данные, человек указывает заболевания, некоторые характеристики, которые могут влиять на письмо. Можно обучиться по одной книге, тоже распространенный миф. Вот э, Очень многие, которые покупают книжку, они думают, сейчас я все научусь, все, у меня получится что-то очень сложное. Ну, можно попробовать также обучиться ядерной физике. Э, в принципе, возможно, что-то получится. Но здесь э, графология – это практическая наука в первую очередь, поэтому нужно понимать значение признаков, могут быть и неправильно истрактованы, и от этого в целом мы получим также совершенно субъективную картину. Графология – псевдонаука. Очень распространенный миф. Конечно же, многие ставят в ряд с астрологией, с хиромантией, с гаданиями, с другими ненаучными методами. В принципе, я понимаю, если логически судить, то, в принципе, возможно, я бы тоже туда поставила. К сожалению, графология прошла и продолжает еще проходить тот путь, который проходила в свое время психология. И она была также поставлена в ряд с психологией с, и еще другими науками, которые также были признаны в советское время псевдонаучными, буржуазными и так далее. Графология в целом основывается на психофизиологии, психологии, психиатрии, типологии. И с недавнего времени, я так полагаю, что все-таки еще физика, потому что очень много доказательств идет именно учеными, физиками. А сегодня тоже я надеюсь, что мне хватит времени рассказать. И мы здесь говорим о взаимосвязи между деятельностью нашего головного мозга, нервной системы, психических процессов, подсознанием и мелкой моторикой, которая как раз-таки выносит все эти вещи на лист бумаги, благодаря чему мы можем считывать эти вещи. Здесь на слайде показаны те зоны мозга, которые отвечают в принципе, за письмо, согласно исследованиям, это лобная доля, височная доля, теменная, затылочная, то есть мы говорим здесь об обратной связи, это некий фидбэк. То есть все получаемые нами внутренние и внешние сигналы, они имеют влияние и скопления в мозге, по которым передаются и получаются сигналы через определенные механизмы. И структуры, которые в них участвуют, это таламус, гипоталамус, гипофиз, железы, органы, они имеют тоже большое значение в акте письма и в эмоциональных влияниях, составляющих отпечаток в пространстве. У меня ко всем вопрос, я надеюсь, что вы меня слушаете а Почему в начальной школе, например, нас всех учат писать по одним и тем же прописям А к концу школы мы имеем разные почерки Подключайтесь в чате, тоже интересно ваше мнение угу. Все потому, что наши индивидуальные, врожденные, либо приобретенные уже особенности личности, они начинают брать свое, и рука уже бессознательно транслирует их на листе бумаги посл... посредством мелкой моторики а, на письме. Замечали, наверное, если вспомнить себя в возрасте примерно от 12 до 14-15 лет, вы также меняли почерк, потому что вы искали, как вам наиболее комфортно то, допустим, увеличивали размер, то сплющивали буквы и так далее. Это нормально в этом возрасте как раз происходят такие вещи. Жюль Крепье Жамен как раз на примере сотен почерков школьников он доказал, что даже дети, которые еще не достигли полного автоматизма навыков письма, они обнаруживают существенные различия на написании своих букв, то есть проявлении своих личностных особенностей. И даже если даются какие-то специальные упражнения, чтобы поставить всем ровно одинаковый почерк, все равно будут обнаруживаться различия. То есть даже в детских почерках, хотя рука не развита, это все очень видно. Важно также сказать еще про объект графологии. Мы изучаем индивидуальность, то есть отличие от стандартов, от а, того образа, который а, мог бы быть продемонстрирован. Предмет графологии – это графическое выражение в целом, в частности почерк. Почерк показывает нам мышление человека, уже прописанное на бумаге. У нас есть а, свои аксиомы, у нас есть а, свои законы. Фундаментальные при принципы, основанные на работах доктора Эдмонда Саланша Пилат, закона почерка, французский ученый, базируются на этом самом фундаментальном признаке. То есть первое, то, что графическое выражение, оно индивидуально и своеобразно. Мы говорим о том, что не существует двух одинаковых почерков, то есть всегда есть отличие одного от другого а если несколько почерков я надеюсь что у нас останется время и я смогу ответить на ваши вопросы напишите в чат у кого есть знакомые близнецы например почерки могут быть внешне очень похожими но все равно будут отличия двух одинаковых почерков не существует у кого есть близнецы обязательно попросить у них почерки два разных человека и два разных почерка вы обязательно увидите и еще одна аксиома законы почерка не зависят от используемых алфавитов то есть нам не важно что написано не по тексту идет анализ нам очень важно как именно это написано здесь на слайде я собрала уже сами законы графологии это закон импульса закон действия я закон значения напряжения закон наименьшего сопротивления Графические характеристики не зависят от мышечной организации человека, то есть неважно с какой силой человек давит, давит на ручку, потому что мозг это высшее психическое выражение, оно связано как раз с произведением и почерки, в том числе. Закон действия «Я», то есть когда здесь вмешивается сознание, сознательная воля, то происходит то самое напряжение. Регулируется автоматизмом графических признаков, то есть в начале почерк является сознательным актом Когда вы начинаете писать, то вы делаете это сознательно Дальше движение происходит без включения внимания того, кто пишет Благодаря этому мы можем смотреть, тот ли человек писал, действительно ли речь идет о подделках и так далее Например, и на практике вот то, о чем я говорила. Например, если мы посмотрим на этот почерк, если бы мы анализировали первые две строчки, у нас получилось бы одно. Здесь идет очень сильная дисфункция всего того, что только можно. Психологическое неблагополучие, безусловно, потому что почерк слишком переменчивый. По всему тексту мы видим совершенно разные стили письма. Соответственно, сознательно он делает только первые пару строк, и к концу текста мы уже с вами видим бессознательную картину. Это также является одним из признаков неблагонадежности, в том числе, если мой почерк никто не понимает, это значит творческая. Вот еще один миф надо, надо будет добавить обязательно на слайд. Закон значения напряжения. Невозможно поменять почерк своевольно на какой-либо отрезок времени, пусть даже на небольшой. То есть здесь мы также можем увидеть, когда симулят облановый, так как в воспроизводимых им штрихах всегда будет присутствовать признак вмешательства. Вот эти со сознательные остановки, они очень видны при письме. Мы будем видеть неестественное напряжение при письме. Законное меньшего сопротивления. Здесь мы говорим о том, что если человек писал где-то в неудобном, при неудобных обстоятельствах, в транспорте, при заболеваниях и так далее, его почерк будет сохранять упрощенные элементы, свойственные только ему. То есть упрощение графических выражений. И, конечно же, любой научный метод он должен быть объективным, валидным, надежным и точным. Графология соответствует всем этим заявленным пунктам. Более того, Графология исключает субъективность внешней оценки и внешнего восприятия. Внешнее впечатление, оно, в принципе, очень обманчиво, потому что когда у тебя складывается один портрет человека, и ты потом видишь его почерк, и видишь там совершенно другую картину, ты понимаешь, что через время будут проявляться такие, такие, такие, такие характеристики, так оно и происходит. Поэтому я как, я как эксперт, я верю тому, что я вижу... Почерки. Очень важная вещь правила подачи почерка, безусловно, нам не подойдут любые записи, мы не используем стихи, мы не используем тексты по диктовку, нельзя переписывать. Человек садится за удобный стол, берет, берет синюю шариковую ручку, под низ подкладывается еще несколько листов. Текст пишется любой из головы. Нам не важно, что написано, нам важно, как. В конце ставится дата и подпись. Это обязательно тоже мы смотрим. Указывается по возрасту пишущая рука, заболевания, лекарственные какие-то препараты, которые человек принимает, которые способны влиять на письмо, ну, и, либо различные а, заболевания. То есть это очень важно. Нам не подойдут какие-то пару строчек. Нам Стихи требуют, например, особого расположения. Тогда мы не сможем посмотреть организацию. То есть управление ресурсами, как человек управляет, как он справляется со своими делами, задачами и так далее. Так, что еще важно? Под диктовку, потому что здесь будут паузы. Будут паузы не свои. Это тоже противоречит правилам нашим. Да? Вы же не сдаете кровь, например, плотно покушав и выпив две чашки кофе с сахаром вот то, то же самое и здесь так что еще и конечно же переписывать тоже а, не рекомендуется потому что делаются также сознательные паузы а, на этом слайде штрих под микроскопом то есть штрих а, почему синяя шариковая ручка Потому что синяя шариковая ручка показывает нам вот эти нюансы, эти тонкости штрихи. Это очень важный параметр, это глубинный параметр. Почерк имеет 3D измерения, то есть он имеет еще и рельеф, он не плоский. Очень весомый признак и виден в этой шариковой ручке. Посмотрите, если вы увидите слева картинки, то вы увидите, что здесь, на первом он рыхлый, потом он идет более-менее мягкий и так далее, он может быть царапающим, он может быть вибрируемым, там есть совершенно разные параметры штриха, мы не будем останавливаться, это я на обучении даю уже более подробно. Очень важно, наши русские ученые, вместе со своими коллегами было опубликовано исследование буквально на днях вот 2 октября 2019 года Юрий Кузнецов, Антон Сдобнов, Игорь Меглинский. Они оценили психику с помощью лазера. Это официальное исследование, оно опубликовано в научном журнале, если интересно, я потом ссылочку скину. Благодаря этому исследованию оно позволяет оценивать индивидуальные особенности, включая отклонения в скорости, в нажиме, они называют это давлением, понятное дело, в физике, <связываем> мы называем это нажимом, оказываем карандашом или шариковой ручкой на бумагу, то есть они все это смотрят на камеру и мы можем благодаря Поэтому увидеть целый спектр картины здесь под инфракрасными лучами рассматривалось, насколько он распадается, насколько образуются зоны положительной и отрицательной интерференции, называемые лазерными спектрами как раз таки. Метод очень чувствительный к любым механическим воздействиям и смотрится с помощью камеры, я уже говорила. Практический инструмент для анализа почерка, то есть представлен, был подтвержден архимедовой спиральной записью. И, по мнению ученых, этот метод эффективен для бесконтактной диагностики самых разных нервных психических заболеваний, это аутизм, это Альцгеймер, Паркинсон, эпилепсия, шизофрения, в частности, также при работе с детьми. И для реабилитации И также для воздействия на человека Психотропных веществ Следующее, что также связано с физикой Неспроста здесь я поместила эту формулу Это теория Леонардо Лембо Касаемо анализа подписи Когда подпись рассматривается как голограмма Имеет трехмерное измерение У меня здесь нет, я рисовала В общем, сам Само место расположения подпись мы делим на 9 квадратов, соответственно, пространственному символизму, теории пространственного символизма Макса Пульвера. И благодаря этой формуле идет вычисление, здесь идет акцент еще, все вместе, да, вместе с Макеавелли, вместе, вместе с тестом Люшера, то есть там есть еще световые решения, благодаря этому в квадратах получаются цифры, мы имеем точные значения, точные анализы. То есть это тоже все подтвержденное, есть исследования, есть книги. Мы базируемся на Гештальте. Напишите, пожалуйста, в чат, что вы видите конкретно на этом квадрате. Мы затрагивали уже на наших предметах, что такое конкретно кишталь, поэтому я не буду здесь вдаваться в Белые черные точки, да. То есть мы смотрим всю картину целиком. Поэтому, допустим, что значит вот эта буковка, я пишу вот этот штрих вот так и вот так, это совершенно неверные вопросы, потому что мы рассматриваем всю картину целиком. Мы составляем синдром, то есть набор определенных признаков, чтобы мы могли судить о том, есть ли это качество человека, либо его Нет. Это очень важно. Одна буква в целом, в одном почерке она может иметь одно значение, если, например, почерк позитивный, да, если мы имеем негативную картину, там будет совершенно кардинально противоположное значение. Поэтому по одной букве судить ни в коем случае нельзя. То же самое, если я вас спрашиваю, что вы видите слева здесь на рисунке, Каждый из вас представит свою картину. То есть то же самое. Каждая буква это, например, как элемент человека, например, рука. Что мы можем сказать по руке человека? Ну, очень мало чего мы можем сказать. Здесь у нас получится такой человечек. Что мы можем определить? Это не только характер, это различные психологические качества, плюс специальные компетенции, такие как благонадежность, психологическое неблагополучие, различные психоэмоциональные расстройства, также видны в почерке. Также наложены на графологию типологии личности, есть те типологии, под которых подстраивал, э, уже подстраивали почерк, и есть типология Одема, Исраиле Одема. Она уникальна тем, что он создавал ее именно на основе эмпирических исследований в течение 30 лет, уже отталкиваясь от самих картин почерков, и уже выводилась эта типология. Очень интересно. Ника Вучича вы тоже знаете здесь, речь пойдет о том, что даже он не имея рук это австралийский мотивационный оратор у него специфическое заболевание. то есть казалось бы человек просто не умеет писать но тем не менее мы видим достаточно развитый почерк который свидетельствует также о высоком уровне развития личности Вильгельм Прайер, англичанин он исследовал также почерк и пришел к выводу к тому, что письмом управляет мозг, а не рука и когда он исследовал людей с импутированной правой рукой и они учились писать ртом или ногами то прежние особенности письма также проявлялись неизменными Первое упоминание о графологии также относятся к временам Аристотеля не обошлось без философии и в графологии не буду долго задерживаться. У нас также есть этический призна... принцип. Я не беру, например, на консультации или в работу третьи лица без их согласия, потому что мы имеем дело с информацией для служебного пользования. Там а. есть очень личные вещи и... Без разрешения, безусловно, мы их давать не можем. Ну, разумеется, если речь не идет о каких-то специфических случаях, либо это несовершеннолетний ребенок, за которого несет ответственность его мама и так далее. То есть мы должны понимать, да, что наше заключение должно быть объективным Мы не должны основываться на какой-то своей интуиции просто потому, что нам так показалось То есть за любым графологическим заключением стоит строгая, четкая картина, письма Строгие, конкретные, последовательные признаки Так, Графология в России немножко тогда пропущу У нас тоже были ученые, и Зуев-Инсаров, например было исследование под гипнозом. Не буду долго задерживать. Так, было исследование под гипнозом. Но в конечном итоге в те времена как раз склонялись к тому, что каждый конкретный признак имеет конкретную характеристику в человеке. Потом, естественно, это все не подтвердилось. К сожалению, графология в то время уже потом в России не было. По понятным известным нам причинам, потому что графология прошла. Продолжает в нашей стране, к сожалению, проходить такой же путь, как когда-то проходила психология, психоанализ и многие другие науки, которых признали буржуазными псевдонауками и, собственно, то, что сейчас происходит. А графология в мире во многих странах используется, это Италия, Испания, Германия, Швейцария, Израиль. Великобритания, в США это handwriting analysis, они это называют не а именно в таком контексте. Канада, страны Латинской Америки, где я повышала свою компетенцию, и я являюсь членом научного графологического сообщества. И, к сожалению, Мексики, а может быть и к счастью, но тем не менее графология признана во многих странах. Достоверность методики, конечно же, мы проверяем валидностью, то есть нам нужна точность и уже выдаем среди статистических значений. Например, Ван Ройх, Хазалет, они провели исследование экстраверсии и интроверсии и коэффициент совпадения составил 0,96, где абсолютное число являлось единицей. То есть это достаточно высокий результат. Также было проведено исследование женских и мужских почерков, и результаты составили 78,8% без ошибочности в целом. Еще очень важно исследование Хельмута. Там очень много ссылок на различные впервые обсуждаемые принципы времен еще Клагиса. Это один из родоначальников тоже графологии. Очень импонирует мне Марилус Пуэнта и про Франциско Винилс. У меня есть и книги очень интересные по транзактному анализу, как раз тоже связаны с графологией. Они провели графологию и наука проверка на основе 150 диссертаций. Она занимает достаточно весом тоже положение. Моторный, визуальный, когнитивный и эмоциональный центр мозга исследовали Гроссман, Дамасио и так далее. Вот тоже интересно, недавно тоже узнала эту информацию у немецких коллег. То есть исследования графологические, они используются также в обучении европейских астронавтов для компенсации дефицита потери силы тяжести. То есть тоже очень интересно. И смежные области это графопатология, графотерапия, почерковедение. Графопатология изучает заболевания конкретные почерки. То есть мы также можем диагностировать заболевания, опираясь на признаки почерки. Графотерапия это как графокоррекция, то есть через коррекцию письма мы корректируем некие личностные тоже характеристики. Например, мы можем повысить самооценку, дать человеку, чуть больше уверенности, раскрытия и так далее. Почерковедение ⁇ черковедение, это больше область, которая относится к судебным областям, где смотрится уже на подделки, а здесь уже мы не говорим о характере, здесь говорим чисто о технических вещах. И, конечно же, обучение. Обучение нужно понимать, что не по одной книжке, и это достаточно длительное время. И литература. У кого вы учились? Да. Да, у Инессы я обучалась, была три года представителем ее института, повышала квалификацию в Аргентине у коллег. Да. Принцип а, не делать ничего, что разрушило… ой-ой-ой, Я готова ответить на вопрос, я не очень много времени заняла, я все переживала. Спасибо не делать ничего, что разрушила бы графологию не ведет к отсутствию публикаций которые могли бы опровергнуть уже имеющиеся данные так, еще раз а, вы имеете в виду, что совсем ничего не делать? чтобы не навредить совсем что лучше я ничего не буду публиковать чтобы, не дай что-то не подумали не опровергли нет, я буду публиковать обязательно буду так если есть еще вопросы, да, у меня есть время ответить, или у вас, может быть, есть вопросы? Да. Да, я увлекаюсь каллиграфией, я так понимаю, что это очень полезно для меня Да, в целом письмо от руки это очень полезно для головного мозга в целом То есть это некий фитнес для мозга, благодаря нейронным сетям Доказано тоже есть исследование, когда проводили исследования между печатанием на клавиатуре И рукой во время письма проводилось И гораздо больше зон головного мозга задействовано именно при рукописном письме Поэтому, если есть возможность еще писать левой рукой, будет вообще замечательно. Так, мне даже неудобно, что я следующий спикер, потому что это все очень интересно. У нас, к сожалению, очень мало времени. Я могу часами рассказывать и сокращала максимально. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Валютности угу. и недостоверности. Угу. А, и, это так скажу, не в сохранении семейской степени сходимости. Но некоторые, естественно, которые вы отнесли, да, они, да, да, наверное, демонстрируют высокую степень сходимости. Угу. Но ну, вот здесь а, еще такая истока, как общая практика. Угу. Ну, можно было прослушать, что такая чудесная дисциплина подсоциологика, are Там всего 16 типов, mm -hmm. но через э, какое-то время беседы с они уже получили 13 вариантов mm -hmm. а, вот. и, а, и все варианты отличались от собственного. Mm -hmm. Ну вот да, это Я могу прокомментировать про соционику. Я не, люб... не сторонник классического типирования. Мы, безусловно, используем типологии, но это не как основной базис, а как дополнительная информация, поскольку для меня, например, очень мало, всего 16 типов, любую типологию взять. Самая гармоничная – это типология отома, там 9 типов личности, они складываются как пазлы, тем она интересна. Но для меня не объективно типологии, потому что почерк, он позволяет… Намного глубже взглянуть, например, если у человека какие-либо психологические проблемы, если он находится в состоянии депрессии, даже если его тип личности будет верно оттипирован, то он не сможет функционировать гармонично, потому что если внутри у человека плохо, то и во внешней жизни тоже это будет проявляться. Почерк это покажет, типология нет. Для меня немножко вот есть вот эти нюансы, безусловно. Просто, потому есть да, есть да, есть еще Так, у нас в очереди, да, Запросил ее Спасибо. Спасибо, за...